Друзья, приветствую всех. Меня зовут Максим. Я сегодня проведу вебинар. Сегодня, 19 августа. Я проведу вебинар о матричных проектах от сообщества Века. У нас в сообществе есть два матричных проекта: это Golden Rider и Golden Ratio, которые работают на двух основных. Ну, на криптовалюте века и на токене райда, на тех двух китах, на которых работает наше сообщество. Все проекты у нас работают либо на том, либо на том ресурсе. И, соответственно, были выпущены два проекта для того, чтобы приумножать век основную криптовалюту нашего сообщества и также приумножать токен райда, э -э хоть и второстепенную, но на данный момент даже более важную э -э Валюту, наш токен, так как на данный момент добыча века практически, эмиссия века на этот год закончилась и добывать его в принципе в других проектах нашей экосистемы практически невозможно. А матричный проект, если происходит деление, он как раз и дает выход, поэтому тоже можно сказать, что некий вид добычи. Итак, друзья, наша администрация придумала эти проекты и использует в них числа Fibonacci, там где сумма двух чисел равна сумма двух предыдущих чисел равна следующему и так они каждый раз складываются и в этом заложена математическая модель а матричный наш проект он развивается очень активно уже довольно таки давно проекту больше года были запущены, сейчас я расскажу чуть подробнее о проекте. Смотрите, друзья, значит, в чем суть проекта? Вот у нас есть наша криптовалюта Века, либо токен райда. Неважно, что из этого вы имеете, а желательно иметь и то, и то, так как понадобятся оба данных актива для того, чтобы участвовать. Вы эти монету, либо криптовалюту заводите в соответствующие Проект, если это райда, то golden райду, если это век, то golden ratio. И, соответственно, после того, как вы завели криптовалюту в сам проект, вы можете осуществлять вклады. Но для того, чтобы, точнее не вклады, а приобретение ячеек. Но для того, чтобы приобрести ячейку, нужно немножечко изучить проект, особенно если вы новичок, походить по интерфейсу сайта, Посмотреть гильдии, которые есть, так как в каждом из проектов есть свои гильдии. В Golden Ratio их больше, так как это более старый проект. А в Golden Ride, так как токен райда появился не так давно относительно, их меньше. Отличаются данные гильдии количеством участников, также они отличаются стоимостью ячейки и командой, которая за каждым из проектов, точнее за каждым из гильдий скрывается. То есть это не просто какие-то гильдии, которые придумывала администрация проекта. За каждой из этих гильдий находятся реальные участники нашего сообщества, реальные лидеры, которые развивают данный проект вместе с другими участниками, устраивают акции, о которых вы можете узнать в основном чате нашего проекта, я попрошу Романа в конце нашего вебинара написать данный чат, основной Golden Ratio, для того, чтобы вы там могли общаться, найти единодумцев, посоветоваться, в какую гильдию вам вступать ну, лучше, послушать мнение в общем, людей и также ознакомиться с акциями, которые проходят, так как участники всей гильдии, обсуждают и делятся своими мнениями там. Итак, вот вы определились с гильдией, которая вам понравилась, пообщавшись и обсудив, что вам понравилось больше, либо воспользовавшись своей интуицией, возможно, вам это больше понравится, может название кому-то понравится больше. В общем, определились вы с гильдией и осуществили и приобрели ячейку. Что же происходит дальше? Основная суть проекта, которая мне нравится в нем больше всего, заключается в том, что после того, как вы приобрели ячейку, вы ее приобретаете наравне с множеством других людей. И существует единая очередь. Как только вы приобрели ячейку, ну, допустим, перед вами приобрел там Михаил какой-нибудь, и тут приобрели вы, значит, ваша ячейка займет место после ячейки Михаила. Но так как ячеек можно купить много, то, соответственно, там могут быть и такие целые цепочки из ячеек, но все они следуют друг за другом, имея свой четкий порядковый номер. И, соответственно, вне зависимости от вашей активности, если вы встречались с другими матрицами, там в основном они все основаны на пригласительской деятельности, то есть на построении личной команды. И благодаря этому движению, в нашем проекте является общая, есть общая очередь и, соответственно, вне зависимости от того, насколько вы активный как пригласитель, возможно, вы вообще э, захотите участвовать в данном проекте как пассивный э, участник, то есть осуществлять только вклады и ожидать, когда к вам придет прибыль. Э, замечательная новость в том, что все ячейки движутся друг за другом и неважно, кто их приобрел – вы э, либо ваш э, реферал, которого вы пригласили, либо любой другой участник нашего сообщества. Итак, как только ваша ячеечка встала в матрицу, она занимает э, в матрице первый уровень, это уровень X2. Всего таких уровней 5. Это X2, X3, X5, X8 и X13. Э, что же происходит далее? Вот она заняла очередь в X2. Э, в каждом в каждой матрице... Находится 20 мест, вы можете занять первое свободное место, которое будет доступно в данной матрице. Возможно, вы встанете в 10 место, в 9, или, может быть, займете 20, последнее, которое будет доступно. Это место важно чем? Тем, что когда происходит полное заполнение этих 20 мест и всех матриц, абсолютно, которые находятся, допустим, в этой гильдии, Происходит процесс деления или перестановки, и происходит движение вперед. Ваша цель – это достичь первого места и перейти в более высокий уровень матрицы. То есть, как только ваша ячейка, к примеру, вы заняли 11 место, и вы двигались вперед-вперед, и как только вы перешли с первого места в условно так называемого нулевое место, вы покинули данный уровень матрицы и, соответственно, перешли в матрицу более высокого уровня, уровень Х3. С уровня x2 мы переходим в x3, затем там же также движемся, переходим на уровень x5, затем переходим на уровень x8. И когда мы выходим из уровня x13, жизнь вашей ячейки заканчивается. Что важно понимать? При каждом выходе из одного уровня в другой уровень вы получаете начисление на баланс. То есть вы внесли, приобрели ячейку, да, внесли определенные... Средства, и вот эти средства двигались-двигались в общей очереди, и когда они перешли, когда ячейка перешла на новый уровень, вам на баланс пришли определенные средства. С каждым уровнем по высоте, да, вдаль, у вас будет приходить все больше и больше средств. Первый уровень – это будет порядка 67%. Когда уровень X2, я имею в виду, когда уровень X3 закрываете, вы получаете 240%. процентов. Естественно, все вы это можете суммировать и понимать, что у вас уже больше, при прохождении даже двух первых только уровней, у вас уже больше 300% прибыли. Ну, то есть, больше 300% вы уже получили на баланс. А ячейка еще продолжает дальше движение, закрывает уровень X5, это 1400%. На уровне при уровне X8 закрытия мы получаем почти 9000%, процентов и 29 тысяч процентов 29 120 процентов если быть более точным мы получаем при закрытии матрицы уровня X13 и всего прибыль составляет 39 тысяч процентов я не знаю друзья надеюсь вам не будет слышно потому что за окном реальный не разыгрался надеюсь это не будет мешать записи аудио Итак, друзья, вот такая вот прибыль, э, прибыльность данного проекта и участия. Как вы видите, она очень большая, э, особенно у новичков это вызывает такое шок и недоверие. Но, друзья, поверьте, большая, наверное, часть людей, которые участвуют от полугода в матрице до года, уже закрывали как минимум X5, X8, а некоторые счастливчики X13, причем даже не один раз. Так как каждая матрица движется в своем темпе, в зависимости от того, что я вам сказал, конечно, влияет множество факторов, это и количество участников каждой матрицы в отдельности, и, конечно же, стоимость данных активов, которые вы вкладываете, либо век, либо райда, также играет большую, большую довольно-таки, Роль, и в данном проекте также есть еще и реферальная программа, которой вы можете воспользоваться, то есть не только вы можете получать огромную прибыль, но вы также можете и приглашать других участников в наш проект, и получать по трехуровневой реферальной программе еще и начисления, которые вам будут начисляться от администрации, благодарность за то, что вы приглашаете новых партнеров. Поэтому, как всегда, должна быть, да, выгода от развития для всех, от развития наших матриц. И, соответственно, чем больше людей будет участвовать в матрицах, тем они быстрее будут двигаться, тем быстрее каждый из нас будет получать прибыль. И, соответственно, использовать, как только вы получили начисление на баланс, вот эту вот прибыль, как раз о которой мы говорим, вы можете использовать по-разному. Кто-то э, осуществляет э, покупку ячеек в той гильдии, к примеру, э, что еще важно сказать, ведь можно участвовать не в одной какой-то конкретной гильдии, которую вы выберете. Вы можете принимать участие в каждой гильдии, которая есть, то есть во всей гильдии, которая есть в проекте. Вы можете принимать участие. В этом есть также большой смысл, так как они, так как они все движутся с разной скоростью. И, соответственно, у вас то в одной гильдии будет срабатывать через какое-то время прибыль, приходить к вам после выхода «Матриц то в другой гильдии у вас будут срабатывать в матрисы. Сейчас мы можем увидеть с вами, наблюдать то, что матричный проект у нас оживает, я бы сказал бы так, очень ускоряется, то есть все больше и больше людей имеют возможность вкладывать гильдии, развивать, устраивать промо, о которых я вам говорил. Так вот, как только к вам пришла, пришла ваша прибыль, вы в принципе можете уже ей распорядиться, полностью как бы свободно. Вы можете ее либо вывести на биржу сообщества и э, обменять ее на какой-то из ресурсов, либо какие-то ну, доллары, либо какие-то другие криптовалюты, либо поменять, к примеру, э, к примеру, вы участвовали только в матрице на веках, получили прибыль и решили, что вы хотите также участвовать в матрицах на райда. И, соответственно, вы можете обменять век на райда, то есть у вас есть полная свобода действий, и каждый уже решает, как ему, скажем так, распорядиться этой системой. И вот благодаря тому, что у нас система такая уникальная, и она позволяет двигаться всем одновременно, то тут, в принципе, как говорится, нет выигравших и проигравших. И зачастую мы наблюдаем какую историю. Те люди, которые вкладывали, ну, приобретали ячейки ранее, они не просто получают прибыль, выводят куда-то средства, а ведь мы можем средства вывести не только на биржу и продать их, как я вам сказал ранее, но мы можем их вывести эти средства и вложить в другие проекты, которые на данный момент в нашем сообществе доступны. Там, к примеру, можете вывести райда и вложить их, к примеру, я не знаю, в профит, либо в ProfitBot, либо ну, в те же веки можно использовать в матрице OE в в модульном проекте 1090, и также добывать пассивно райда. То есть вы можете полностью распоряжаться своими средствами. И что мы наблюдаем чаще всего? Чаще всего, когда, особенно старожилы, конечно, они уже поняли, в чем весь вкус этой матрицы. Соответственно, когда они получают прибыль, они не выводят все эти средства и куда-нибудь бегом на биржу бегут. Они их обычно вкладывают в тех гильдии, в которых они участвуют, либо в новые гильдии, либо в наши проекты. Почему? Потому что у них уже есть ячейки, то есть они же не могут выйти все одновременно за, ну, за одно движение, зачастую. Конечно, если вы не приобрели одну или две ячейки, и она движется на одном уровне. Зачастую люди делают постепенно вклады, осуществляют, осуществляют покупку ячеек, увеличивают свой ячеечный фонд, в наших матрицах, и, соответственно, когда они получают прибыль, они, приобретая ячейки в гильдиях, также двигают всех тех людей, которые приобрели ячейки Вот в этом промежутке. То есть, вот, К примеру, человек приобрел там, 100, 200, 300, там, сколько ему угодно ячеек, и как только он получил прибыль, как только он покупает, так как у нас очередь общая, то, соответственно, мы с вами все вместе движемся далее. Я хотел бы также, что-то у нас, конечно, так, вебинар, как я говорил, будет ознакомительный и больше хотел пообщаться с вами, напомнить про наш матричный проект, сказать о том, насколько выгодно участие в данном проекте, про прибыльность в процентах я вам объяснил и хотел сказать, что, допустим, для меня данный проект является, ну, я не знаю, наверное, самым любимым в нашем сообществе, так как я очень благодарен. Этому проекту, так как свои первые большие начисления века, хотя я присоединился к матричному проекту через полгода, как он существовал, но тем не менее я уже успевал и x8 выплаты получать, и x13 выплаты получать, но опять же это зависит именно от движения. То я успел благодаря этим активам, которые я получил, осуществить вклады и в другие проекты нашего сообщества и, соответственно, получить большую прибыль. Также я, пользуясь случаем, хотел бы поздравить наше сообщество с тем, что движение в матрицах у нас ускорилось, а у нас периодически бывает то немного замедляемся мы, то потом разгоняемся, ускоряемся. И поздравить гильдии, это и старт, и бизнес в гамаке, и гильдия голд, у которых совсем недавно были деления. Друзья, поздравляю вас, это достижение для нас всех, это всегда радостно, когда Чаты наполняются э, новостями о том, что люди получили выплаты, все делятся этими эмоциями, и это очень важно, так как это поддерживает и новичков, это, скажем так, дает им радость в то, что они уже успели вложить, и, соответственно, их выплата все-таки уже не так далеко, и им благодаря этому движению остается ждать, так как всегда каждое движение, как я и говорил, люди откупают новые ячейки, и движение только ускоряется. Также хочу обратить внимание на то, что в Голден Райда у нас движение не такое быстрое, как хотелось бы. Друзья, сейчас актив Райда, я думаю, стоит достаточно вменяемых средств. Я понимаю, что поначалу было ну, достаточно дорого покупать ячейки, и не каждый себе это мог позволить, но сейчас, в принципе, я так думаю, что каждый может себе позволить. Не забывайте, что у нас есть всего две гильдии в Райда и, соответственно, их также будет очень хорошо поддерживать. И еще хочу обратить внимание на то, что в каждом из этих двух проектов есть так называемые материнские гильдии, в которые ну, у нас есть система клонов, наверное, я также расскажу про нее вкратце, чтобы вы понимали. Значит, смотрите, система какая? Когда... В большинстве ячеек, ой, извините, в большинстве гильдий есть так называемая система клонов. То есть при переходе из определенного уровня у вас идет, ну, идет выплата на баланс, о которой я вам сказал. И также идет у нас еще переходят клоны. Что такое клоны? Вы их можете увидеть в общей таблице, когда вы зайдете в гильдию, которая вам понравилась, вы сможете увидеть клоны Fibonacci будет написано. Так вот, и гильдия Фибоначчи является материнской гильдией для проекта Golden Ratio и клоны в нее идут туда. То есть это ячейки, часть вашей, часть вашей, часть вашей прибыли автоматически откупается ячейка в, гильдии, в материнской гильдии. Что это вам дает? Кроме того, что вы получаете прибыль, вот эта часть прибыли, которая затрачивается на приобретение и движение в материнской гильдии, дает вам еще возможность получить больше, э, больше, еще больше средств, тогда, когда будут деления в той гильдии, в которой вот Fibonacci это для Golden Ratio и гильдия Raido, для Golden Raido это также материнская гильдия. Вот все эти ячейки, которые, клоны, которые пришли, они там также, как обычные ячейки, движутся, и, соответственно, при движениях они на них также идет прибыль. Так что, друзья, проект очень интересный, но... У нас матрицы рассчитаны на огромное количество людей, а на данный момент вы можете зайти в каждую гильдию, посмотреть, какое количество участников участвует в каждой из гильдий, но я считаю, что у нас такой замечательный проект и с таким честным маркетингом, что было бы здорово, если бы нас становилось с каждым днем, с каждым месяцем все больше и больше, приходили новые, новые участники, они также подхлёстывали матрицы, а за ними приходили еще участники. И так можно устроить бесконечный, бесконечное движение, так как, по сути, в матрицах идет просто перераспределение ресурсов. Итак, друзья, если у вас появились какие-то вопросы, я так думаю, что, надеюсь, что такое воспоминание о проекте для многих тех, кто уже участвует, это хорошее напоминание. Друзья, не забудьте зайти в наш основной чат и посмотреть, какие сейчас активности, какие акции проходят в гильдиях, так как это всегда выгодно. Не забывайте, вы не только приобретаете ячейки, но и также получаете ячейки в подарок, а это, как говорится, дорогого стоит. Поэтому сейчас я поотвечаю на те вопросы, которые у вас возникли. Ну, Это такой первый вебинар, в котором для кого-то это будет ознакомительный, для кого-то повод для того, чтобы вспомнить и вновь активизироваться в проекте. И я так думаю, что в ближайшее время мы еще с вами поговорим об матрицах обязательно. А сейчас я постараюсь ответить на ваши вопросы. Итак, Эля спрашивает, какой минимальный вклад для выкупа ячейки? Петр уже ответил, 0.06 век. Это да, минимальная является стоимость, минимальная стоимость ячейки. Так, Людмила спрашивает: в каждую купленную ячейку уже заложена выплата век. Эмиссия на это тоже заложена. Смотрите, Людмила, эмиссия век не заложена в приобретенную ячейку. Как я и сказал в завершении данного стрима основное участие до ответов на вопросы. Здесь идет перераспределение средств, то есть вот вся сумма всех этих средств тот, кто, ну скажем так, да, покупает ячейки и, соответственно, он двигает те ячейки, которые перед ним. У него сработали выплаты, он вновь покупает ячейки, тем самым двигая и свои ячейки и уже ваши, которыми вытолкнули кого-то. То есть у нас здесь такой условно как паровоз, да, можно представить. То есть вот мы едем по рельсам, только движение только вперед. И, соответственно, каждый последующий вагон, он как бы условно толкает вперед весь состав и выталкивает, как раз вот может сказать, выталкивает эти ячейки, они выходят на новый уровень, тем самым происходит выплата. Поэтому эмиссия век здесь не заложена, так как у нас эмиссия век в этом году, в принципе, уже закончена, она осталась только в проекте АвтоВек, ну и там, насколько я знаю, она уже закончится в ближайшее время. Друзья, есть ли еще какие-либо вопросы, потому что что-то так ознакомительный вебинар, думал, будут, будут вопросы, и чтобы у нас он по времени был подольше. Поэтому есть ли какие-то еще вопросы, друзья? Так. Ага, так, еще Людмила спрашивала, что будет, если не толкают ячейки. Людмила, я уже говорил об этом, у нас э, иногда бывают в, в проекте такие моменты, особенно часто это бывало, ну, так как я уже в сообществе все-таки не первый месяц и наблюдал за этим, это когда у нас выходил какой-то проект, который требовал век для, для участия в нем, то тогда у нас обычно были такие небольшие так, спады, назовем их так, и, соответственно, матрицы в этот момент замедлялись. Сказать, чтобы полностью движение остановилось? Нет, такого у нас не было ни разу. В каждой, каждая, конечно, гильдия движется со своей скоростью, но откуп идет постоянный. Во-первых, постоянно, в постоянном режиме откупают те люди, у которых уже есть... Ячейки на больших уровнях, и, естественно, им интересно получить прибыль. Они покупают, толкают новичков и толкают свои ячейки. Приходят новички, покупают также и толкают ячейки и тех, кто уже условно назовем их старичками, тех, кто давно уже в матрице, там 8 месяцев, полгода или, там, или месяц, неважно. Даже если человек месяц в матрице, все равно вот он пришел, приобрел свою ячейку, за ним уже по-любому есть целая куча людей, которая приобрела как новичков, так и старичков. Поэтому... Поэтому вот так вот. Друзья, я смотрю, всем все понятно, <смех> вопросов никаких нет. Но, значит, тогда и не будем затягивать вебинар. Пообщаемся с вами еще немного о том, что, что я и говорил. Что, Друзья, не забывайте, что матричный проект также, ну, вот я вам говорил, он дает огромные, огромную прибыль, огромные проценты начислений. Поэтому это идеальный. Проект как для начала э, своей деятельности в нашей экосистеме, так и для поддержания. Почему? Потому что для поддержки вот этого вот движения, участия, так как можно даже с небольшой суммы, некоторые участники, у нас есть целая куча историй, вы можете посмотреть, я не знаю, более старые вебинары, там есть приглашенные гости, которые рассказывали, многие из них начали условно, там я не знаю, там с 10 э, с, или 10-100 ячеек, а по итогу у них сейчас несколько десятков тысяч ячеек. И это абсолютно нормально, потому что, как я вам и говорил, всего лишь два уровня, к примеру, прошли, и уже 300% от того, что вы заплатили, вы на балансе получили. Я уже не говорю о том, что там X5 закрыли, и это уже 1700%. То есть тут именно идет постоянное движение еще за счет того, что так называемые старички... У них в матрицах уже более высоких есть эти ячейки, и, соответственно, это интересно их двигать, а сколько радости, когда каждый раз у нас что-то срабатывает. Итак, Елена спрашивает, сегодня очень хорошо, мы видим, как лидеры нам помогают, дарят ячейки. главное воспользоваться и курс супер. Елена, я с вами согласен, именно поэтому я и просил эм, дать, вот я смотрю уже, кстати, избросил роман благодарю ссылки вот посмотрите выше вот Golden Ride.io и Golden Ratio это два основных наших чата для этих проектов посещайте их вот как Елена говорит, вы не только приобретете ячейки у нас всегда очень хорошо относятся к новичкам им очень часто делают подарки и тот кто приглашает и если какая-то акция то есть вы можете запланировать к примеру, вы там, ну, планировали проинвестировать, к примеру, там, я не знаю, там, 50 ячеек купить. Вы заход... вы... Но перед тем, как их приобретать, вы зайдите и посмотрите. Возможно, сейчас какая-то акция идет. И, к примеру, если вы приобретете 100 ячеек, или наоборот, может, вам и не надо 50 приобретать. Может быть, достаточно будет 30 приобрести для того, чтобы получить какой-то бонус. И потом можно еще, к примеру, 30 приобрести там на следующий день или когда в следующий раз вы решите проинвестировать. И, соответственно, получить еще бонус. Поэтому, друзья, всегда пользуемся такими маленькими нюансами. У Допустим, я не знаю, вот лично у меня, наверное, около, ну не знаю, сейчас так, чтобы не обмануть никого, наверное, процентов 5 моих ячеек, 5% от суммы моих ячеек, у меня их несколько тысяч, соответственно, являются подарочными ячейками от той или иной гильдии. Потому что очень часто бывают такие акции, к примеру, там, я не знаю, Приобретить 10 ячеек, получить там, там, получи 10 ячеек в подарок, а вы понимаете, это 10%. Иногда бывают акции менее щедрые, иногда вообще не бывают акции, и по факту их может и вообще не быть, но все равно проект остается, ну вы видели процентный доход, он остается в любом случае очень-очень-очень выгодный. Вот да, после X3 вот WTP Gold пишет, уже получается 306%, процентов, ну там почти 307%, потому что первое это 66-66, почти 67%. процентов. То есть все верно. Прибыль, друзья, очень большая, поэтому мы всегда рады новичкам, мы всегда рады движению, мы всегда рады... Общению, потому что я когда пришел в наше сообщество, когда я еще был сам новичком, и первый раз попал в чат проекта Матрица Золотого сечения, то я был удивлен вообще зачастую в чатах наших проектов, особенно в матричных, я вот замечал, вот я не знаю, матричные, наверное, это как-то какие-то особенные чаты, там обычно люди достаточно на таком большом позитиве, они дружелюбны, готовы друг другу помочь. Есть, конечно, не без того что иногда бывает конкурентная борьба друзья мы все должны понимать что эм, ну, как бы мы все делаем одно дело но все таки есть приверженцы определенной гильдии кто то пытается перетянуть одеяло знаете в свою сторону и иногда выходят такие ну, небольшие конфликты иногда бывали раньше по крайней мере в последнее время не замечал но раньше было такое потому что люди это знаете там матричники они прям как болельщики они прям болеют за матрицу они Готовы отстаивать свои любимые гильди и наш проект в целом. Поэтому, друзья, если вопросов больше нет, я так думаю, давайте будем завершать наш вебинар. Он получился не таким большим, mm -hmm. как, наверное, многим бы хотелось. Но так как я смотрю, что пришли, наверное, в большей степени уже те, кто являются участниками. Ой, извините, увидел еще один вопрос. Асия спрашивает, а по времени как долго ждать X13? Асия, смотрите... Тут, к сожалению, нет никакого ну, объективного такого мерила времени, который я вам мог бы сказать. Вот, к примеру, вам надо подождать год или два или три, так как это зависит от очень многих факторов. X13 – это конечная цель нашего да, путешествия, нашей ячейки, и последняя выплата, то есть финальная выплата по этой ячейке самая огромная. Но период, под сколько мы проходим, мы получаем еще выплаты. На моем, ну вот, допустим, как я участвовал, я вот уже участвую в матрицах, ну, наверное, месяца 8, это точно, у меня уже были X8 и X13, но я в гильдии во многие, вот почему у меня было X8 и X13, успел войти э, на их, ну, вот, скажем так, на заре, да, как только они были основаны. Соответственно, как только гильдия основана, движение происходит быстрее, потом оно происходит чуть медленнее, но... Если вам скажут, что вот там я не знаю, через год вы процентов получите x13, я рекомендую вам не слушать таких людей, потому что никто не может знать, с какой скоростью мы будем двигаться. Единственное, что мы можем сделать для движения это естественно приглашать новых партнеров, инвестировать самим для того, чтобы двигаться. Ну, по моим ощущениям, я думаю, за года 3 можно, ну, наверное, любую гильдию, чтобы она уже дошла до x13. Те гильдии, которые, конечно, помоложе, они могут двигаться быстрее. Ну, Одна из самых, допустим, там, старых гильдий, вот, про которую Петр говорил старт, вот у нее там 0.06 стоимость, и вот она тоже. Там огромное количество ячеек, но дешевая э, ну единица, да, единица ячейки. И сейчас там идет хорошее движение, большие откупы. А есть гильдия Голд, к примеру, там максимальная стоимость ячейки, один век равняется. И, соответственно, понятное дело, что в количестве ячеек там выкуп значительно меньше, но там и сама, ну, скажем так, сама матрица не столь разветвленная, не столь большая. Соответственно, там тоже, если приложить усилия, то вне зависимости от того, что там значительно дороже ячейка, но там движение будет также очень быстро и, и недавнее деление, с которыми я поздравлял ребята и девчонок, которые участвуют в этой гильдии, об этом свидетельствуют. Поэтому... Точного времени вам никто не даст, и также не забывайте, что на это влияет и эмиссия век, то есть есть она, нет. С каждым годом, друзья, очень важно понимать преимущество огромное нашего проекта. Вот еще добавлю, раз уже зашел разговор в эту сторону, является то, что вы вкладываете чистый ресурс, то есть либо век, либо райда, и получаете в веках и райда. То есть у вас есть сейчас хорошая возможность по относительно недорогой цене приобрести веки райда вложить их в матрицу и с развитием нашего сообщества не забывайте что каждый год эмиссия век будет уменьшаться по поводу райда я не могу сказать так как я не видел график эмиссии райда но график эмиссии век который заложен он с каждым годом будет все меньше и меньше соответственно очень Классно, если делать ну, вот задел да, на будущее сейчас, потому что ну, веки они перераспределяются постоянно между людьми и в основном ячейки, за счет чего в основном движение, это за счет вновь прибывших и за счет тех, кто уже участвует, соответственно, они выкупают с биржи, допустим, там получают с других проектов веки, вкладывают их в матрицу и, соответственно, движутся к своим целям. Поэтому... Ключевая возможность нашего матричного проекта – это доход в чистых наших валютах. Вот это самое то, что мне больше всего понравилось, из-за чего я делал большой упор всегда в своем развитии в нашей экосистеме именно на матричные проекты. Итак, Петр пишет, Петр Балашов – это руководитель нашего матричного, наших матричных проектов, поэтому вы его очень часто можете увидеть в чатах, если что, обращайтесь, он всегда с радостью помогает. Если вам более интересно, как механика движения матриц, как они движутся, как они переходят, вы можете найти на нашем официальном канале вебинар от Петра, в котором он полностью рассказывает и показывает, как они движутся. Это очень интересно для тех, кто хочет лучше понимать. Петр говорит, матрица – это большая интересная игра, но с большими доходами. Правильно. И это как, ну я бы сказал бы так, это как семья. Там люди уже друг друга узнают, здороваются, общаются, это всегда, ну, позитив, общение и радость. Поэтому в матричных чатах всегда очень приятно быть. Так, ВТП Gold. Движение зависит от активности всей команды. Да, друзья, важно понимать, что это зависит как от активности сообщества, так и от активности команды. У нас не один раз были такие случаи, когда участники другие гильдии, видя, что скоро будет деление в какой-то другой гильдии, помогали, ну, как, скажем так, толкали ее, да, к тому, чтобы она быстрее прошла это деление, либо перестановку существовала. Поэтому у нас в Матрице, несмотря на то, что я вам говорил, есть конкуренция, и она хорошая такая, серьезная конкуренция, люди отстаивают свои гильдии, но тем не менее есть и огромное поле для взаимопомощи, потому что участники разных гильдий, так как имеют ячейки обычно не в одной, а, ну, в большинстве гильдии или во всей гильдии, соответственно, и помогают друг другу очень хорошо. Э, так, с непроизносимым непроизвод... ником э, человек спрашивает, спасибо больш... точнее пишет, спасибо большое, Максим, за полезный вебинар. Очень рада, что вы снова в эфире. Успехов вам. Благодарю, друзья. Ну, лето подходит к концу, конечно же, э, спикеры нашего сообщества возвращаются. Вы знаете, что спикеров у нас в сообществе много, и всем надо иногда время от времени отдыхать. Соответственно, вы видите новые лица, получаете новые эмоции, но и старички, условно, которые в нашем сообществе, они также возвращаются, проводят вебинары, и я всегда рад вас видеть. Если у вас какие-то вопросы будут, то меня также можно найти и в чатах, и пообщаться. Но я так думаю, что если вам матричный проект интересует, то лучше всего сразу заходите в матричные чаты и там общайтесь. Итак, друзья, я думаю, что прощаюсь со всеми вами, был рад вас видеть. Я так думаю, будем подводить итог, значит, что матричный проект – это один из самых интересных, по моему мнению, проектов, так как он позволяет получать чистые активы, доход в виде века и райда а не доход, к примеру, в виде доллара, который конвертируется затем в актив. В этом, я считаю, большая сила матричного проекта. Поэтому движемся к новым горизонтам. Друзья, очень рад, то, что матричный проект начал более быстрое движение. На этом всех всем приятного вечера и до новых встреч. Пока-пока. Завершаю эфир. Итак, друзья, э, вебинар закончился.